Бариж, в эфире информагентство «Ледокол». Мы продолжаем серию передач о жизни самых ярких деятелей, становлений и развития советской эпохи. И в этом по традиции нам сегодня поможет Игорь Васильевич Пыхалов. Здравствуйте, Игорь Васильевич. Так, Игорь Васильевич, да. первый вопрос по поводу иерархии партии. Верхи, низы исполнительные органы. Так, э, добрый вечер, товарищи. Тут я, извиняюсь, тут у нас некоторые технические неполадки. Значит, э, ну, мы остановились на начало 20 века, вот строительство партии, то есть второй съезд, и там, как известно, один из таких спорных вопросов, который там э, возник, и который, собственно, потом и проявлялся после, и сегодня актуален, это вопрос о том, на каких принципах следует строить партию, кто может быть членом партии, и, в общем-то, собственно, чем является партия. То есть это нечто такое, как потом выражался Сталин, орден меченосцев, то есть что-то организованное, способное к единым и четким действиям, или это такой какой-то более широкий, там, не знаю, клуб по интересам, вот. По этому поводу получилось так, что у некоторых, так скажем так, среди социал-демократов не было единства. И если, скажем, Ленин и его сторонники выступали именно за то, чтобы партия была такой достаточно жесткой централизованной структурой, то его оппоненты, наоборот, этому возражали и считали, что таким образом вот эта жесткая дисциплина, а, значит, как бы отвернет, отторгнет от партии множество сторонников, особенно из числа интеллигенции, которые не привыкли к такому, которые для себя посчитают просто там, скажем, зазорными, значит, там состоять в одной организации где-нибудь с рабочими, там по месту жительства, и значит, вместо этого хотят заниматься какими-то своими значит, высокими делами. Значит, давайте посмотрим, какие все-таки принципы, значит выдвигал Ленин для строительства партии. При этом, опять же, мы можем тут опираться не только, собственно, на то, что было озвучено на Втором съезде, но и на такую, в общем-то, известную работу Ленина, как «Шаг вперед, два шага назад», которая была им написана в 1904 году, то есть как раз через год после Второго съезда, причем именно в основном, как и вот полемика с меньшевиками, то есть полемика с его оппонентами. Значит, по э, мысли Ленина, во-первых, партия, она, собственно, является, э, скажем так, передовым отрядом рабочего класса. Точнее, должна таковым являться. Отсюда значит, идет такое, в общем-то, очевидное следствие, что не может весь значит, класс быть в передовом отряде. То есть получается, что неизбежно значит, должно быть так, что партия охватывает не всех рабочих, а только ту их небольшую сознательную часть, которая действительно готова к революционной борьбе, к борьбе за свои интересы. Но, естественно, при этом также партия должна вести все-таки рабочий класс за собой, но именно Каба охватывает не всех. И, кстати говоря, опять же, что интересно, что вот уже в последние десятилетия существования советской власти мы как раз наблюдали наглядное нарушение этого принципа и к чему оно привело. Потому что, как мы помним, к началу вот этой так называемой «Горбачевской перестройки» у нас в КПСС состоял, состоял если не ошибаюсь, 19 миллионов человек. При том, что население страны где-то там дотягивало примерно до 300 миллионов, это включая там детей, младенцев и всех прочих. То есть, получалось, значит, что, в общем-то, членов партии было очень много, но при этом ливиная доля из них, в общем-то, уже никакими коммунистами не являлась, а являлась просто обывателями с прод и, соответственно, когда наступил сказать, день испытаний, то они эти все прод радостно бросали. Естественно, если бы все-таки у нас в КПСС бы не забыла вот эти ленинские принципы, то, возможно, что и вот эти события были бы развивались бы несколько по-другому. Значит, следующий момент – это то, что партия она должна быть не только передовым отрядом рабочего класса, но и отрядом э, организованным. То есть получается, что, что во-первых, э, те люди, которые э, значит, решили, что они могут быть членами партии, они должны обязательно работать в одной из партийных организаций, то есть выполнять какие-то конкретные дела, и, в общем-то, это был как раз один из ключевых моментов, как я уже говорил, в котором большевики и меньшевики разошлись. Второй момент – это то, что члены партии должны подчиняться партийной дисциплине. То есть это должно быть не, не какой-то клуб по интересам или не какое-то собрание анархистов, которые, скажем так, значит, кто что решил, тот то и делает. А именно должны люди, состоящие в партии, должны подчиняться партийным решениям. Значит, при этом значит, кто эти решения принимает? Здесь значит, должны быть действовать такие принципы, как подчинение, во-первых, меньшинства большинству, то есть решения в организации обсуждаются, Естественно, они как-то дискутируются. Но после того, как уже решение принято, его должны выполнять все, в том числе и те, кто с этим был не согласен. И то есть здесь нельзя, скажем так, заявить, что, дескать, я вот за это я голосовал против, поэтому я это выполнять не буду. Значит, если большинство решило, значит, то меньшинство обязано этому подчиниться. Второй момент – это то, что партия должна строиться по централизованному иерархическому принципу. То есть это означает, что вот есть первичные организации, есть, соответственно, организации более высокого уровня. И, собственно, поэтому нижестоящие организации должны подчиняться решениям вышестоящих. То есть, соответственно, высшим органам власти партии, является партийный съезд, а, соответственно, в промежутках между, промежутках между съездами эту роль выполняет центральные руководящие органы, то есть, ну как вот на втором съезде, соответственно, был избран ЦК, также центральный орган, как центральный значит, печатный орган, и как бы они вот эти два органа, плюс еще Плеханов, составляли совет партии. То есть, например, такой вот руководящий орган, Позднее это избирался Центральный комитет, потом уже, собственно, после революции там у нас наряду с Центральным комитетом партии еще появилось Политбюро. Но, тем не менее, должно быть вот такое высшее партийное руководство, которое, собственно, и осуществляет значит, как бы централизованное руководство партии. При этом, опять же, значит, какой тут важный момент – что в общем-то в идеале, конечно, было бы в хорошо и правильно, если бы значит, все значит, члены партийного руководства избирались снизу до верху, то есть, соответственно, первичная организация избирает свое руководство, потом они избирают там, делегатов, скажем, там на областные конференции, где избирается руководство там, на областном уровне, соответственно, также избирается делегаты на съезд, там на нем избирается центральный комитет. Но поскольку э, на тот момент э, партия действовала в подполье, в общем-то даже иногда в глубоком подполье, то есть ее члены и члены, особенно ее руководства, подвергались, можно сказать, ежедневному риску, чтобы быть арестованными и, соответственно, выключенными из активной политической работы, то, э, значит, по мнению Ленина, партия должна быть, э, строиться на основе э, централизма. То есть это означало, что значит, вот когда власть будет взята, там уже будет демократический централизм, то есть это то, то, что позднее там было записано в уставах партии, в уставах КПСС, когда вот эта вот строгая выборность и все такое. Но в условиях нелегальной деятельности у вот этих партийных органов должно быть право кооптации. То есть это право, скажем, Центрального комитета, во включать в свой состав новых членов в промежутке между съездами, поскольку, в общем-то, понятно, что когда людей, скажем так, арестовывают, то для того, чтобы сохранить работоспособность, то Центральный управляющий орган партии должен, э, э, так ну, включать в свой Давайте состав... Сохранить но... десантом туда. Ну, нет, тут, во-первых, они, собственно, даже в сам ЦК, значит, можно включать людей. И, кстати говоря, вот начиная даже со второго съезда и позже Центральный комитет этим активно пользовался, потому что там вот даже в промежутке между вторым и третьим съездом туда, значит, в ЦК был включен ряд людей, а, значит, но при этом, опять же, кое-кого из них арестовали, кое-кто вынужден был эмигрировать, поэтому там состав менялся. И да, следующий момент это то, что значит, здесь есть возможность коаптации скажем так, с, с, сверху вниз. То есть э, можно послать того или иного партийного работника на работу в какую-то местную партийную организацию. При этом здесь он сразу попадает там, в местный, состав местного руководства. И с одной стороны, это вроде бы как бы с точки зрения такой чистой демократии, как бы, и неправильно, потому что это получается человек, который. Скажем так, прислан куда-то, и здесь людям может быть не очень известен, но в данном случае специфика работы в условиях подполья, в условиях, когда действительно партия является революционной, поэтому подвергается преследованием, она требует и таких шагов, чтобы значит, была такая вот возможность кооптации. Причем, опять же, надо что-то подчеркнуть, что туда посылали людей не оба каких, а, как правило, тех, кто уже являлся на тот момент профессиональными революционерами. То есть это в данном случае действительно было вот такое усиление местных партийных организаций. Но при этом, что еще, опять же, надо сказать, что также значит, Ленин отмечал, что партия должна значит, не отрываться от, от, от массы, то есть от рабочего класса, то есть, поэтому, то есть она должна постоянно поддерживать связи с беспартийными массами, поддерживать связи с рабочими организациями, которые возникают, то есть с какими нибудь профсоюзами и прочими, в общем-то, организациями. То есть потому что если партия замкнется в себе, то она, естественно, превратится в какую-то группу сектантов. То есть вот такие были принципы, которые были выдвинуты Лениным и его сторонниками в начале 20 века, и которыми, собственно, партия большевиков, потом позднее уже коммунистическая партия, придерживалась в как бы, своей работе. А когда вот, ну, естественно, да, до тех пор, пока она так сказать, не стала первоправящей, а потом уже. После смерти Сталина, в общем-то, начался постепенный ее процесс перерождения. То есть вот такая у нас была ситуация с организацией партии. Большое спасибо, Игорь Васильевич. Вот вы в своем выступлении сейчас затронули и про выборность партии, и про демократический централизм по Ленину, даже вот мотивы были. А можете тогда подробнее рассказать именно про демократический централизм по Ленину, что в него входило, и в чем тогда был спор с децистами? В чем суть конфликта, кто был прав в исторической перспективе? Поподробнее это можете озвучить для наших зрителей? А, ну, все-таки как бы децисты это уже из если мы говорим о группе демократического централизма, которые уже появились после взятия власти большевиками, то есть даже уже по окончании гражданской войны, когда была такая большая внутрипартийная дискуссия, то дело в том, что вот эта тогдашняя вот группа демократического централизма, которая значит, образовалась, то есть там Сапронов, Богославский, там еще ряд осинских, по-моему, деятелей, они требовали свободы фракций и группировок, значит, они также против значит, того, чтобы руководящая, чтобы партия вот так вот руководила профсоюзами. Значит, то, то есть фактически, скажем так, что здесь ведь возникает вопрос о том, что именно как вот с одной стороны чтобы добиться того, чтобы партия была работоспособной, а с другой стороны, чтобы она, в общем-то, не превращалась в какую-то секту под подчиненную вождю Соответственно, и поэтому здесь вот у децистов и, собственно, у ленинцев были просто, скажем так, разные взгляды на этот вопрос, то есть на соотношение вот этого централизма и демократии. То есть, опять же, Ленин и его сторонники, а позднее, в общем-то, собственно, его вот последователи, такие как Сталин, считали, что все-таки в условиях, когда значит, в начале вот партия еще шла к власти, то есть должна была ставить задача свержения самодержавия, потом, соответственно, отстаивал эту власть в гражданской войне, потом, собственно, после этого у нас страна, опять же, находилась в течение десятилетия в состоянии фактически осажденного лагеря, то есть находилась в окружении империалистических держав, которые, в общем-то, превосходили по силам. В этой ситуации все-таки нужно, скажем так, больше централизма, больше дисциплины, а вот всякие такие, в общем-то, свободные дискуссии, они должны быть, ну, скажем так, все-таки в рамках. Но при этом это, опять же, нравилось не всем, потому что у нас были люди, которые, некоторые из которых просто не желали значит, такой жесткой партийной дисциплины. Кто-то считал как бы, принципиально, что вот нужно, чтобы обязательно была демократия, то есть это главное, чтобы была чтобы была демократическая форма, ну а что там демократически решат, это, в общем-то, неважно. Но действительно, реально, в общем-то, получалось, что действительно на том этапе развития, ну и, собственно, и, в общем-то, перед революцией и после революции у нас дисциплина была, в общем-то, совершенно необходима. Ну, достаточно даже вот вспомнить, тут уже немного отвлекусь, значит, возьмем не партию, а, скажем, в принципе, вот даже, так сказать, рабочее самоуправление, что у нас, особенно первые месяцы советской власти, в общем-то, были очень часто примеры, когда, скажем так, рабочие, взявшие под свое как бы, управление значит, заводы и фабрики, в общем-то, считали, что теперь можно и, в общем-то, особо не напрягаться, то есть можно себя, скажем, устроить выходной, потому что вот взяли, проголосовали, значит, ну и там это, как бы, будем свои дела решать. В общем-то, не понимаешь, что они тем самым, э, в общем-то, наносят ущерб э, общему делу, наносят ущерб э, тому советскому государству, которое было создано. Поэтому, естественно, что до тех пор, пока у нас не, значит, люди не достигли той сознательности, которая там будет когда-нибудь в коммунистическом обществе, что дисциплина у нас необходима. Ну и, наверное, допускать к прямым голосованиям тоже не стоит, пока не достигнута такая сознательность населения, чтобы они... Дело в том, что здесь, опять же, что получалось. Вот, кстати говоря, в чем, опять же, было все-таки преимущество, вот, я уже даже скажу, той, советской власти в первые десятилетия существования, когда у нас были многостепенчатые выборы, причем, в общем-то, по производственному принципу. Потому что значит, реаль, реально вот эта система вот такого коллективного решения, коллективного управления с вовлечением именно широких масс людей, она хорошо работает на низовом уровне. Потому что при этом, во-первых, люди они, в разбираются в всех вопросах, которые обсуждаются, то есть в вопросах местного самоуправления или производственного самоуправления. Во-вторых, они, в общем-то, хорошо знают тех людей, которых там они, опять же, выбирают какие-то местные органы, то есть они с ними, в общем-то, знакомы, они знают их по совместной работе и, в общем-то, могут там отделить человека, реально способного к делам, от человека, который, в общем-то, умеет красиво говорить, но при этом, по сути своей, кроме этой демагогии, ничего не умеет. А вот если взять уже уровень руководства государством или руководством партии, то там получается, что, в общем-то рядовые граждане или рядовые члены партии, они зачастую просто и не могут, опять же, оценить, значит, о том, насколько вот эти, так сказать, люди, которые стремятся в лидеры, насколько они компетентны. Поэтому здесь получается какая система, что вот если, например, взять выборность в, скажем, советы, то ситуация, когда, скажем, сбирая, собственно, население избирает советы местного уровня, потом уже из этих советов избирается советы там, областные, а дальше Верховный совет, она, в общем-то, не лишена смысла, потому что там именно получается, что вот уже на, скажем так, районном, на областном э, уровне, опять же, в этих советах собираются люди, которые друг друга знают, которые могут друг друга оценивать и, соответственно, там выбирать достойных. Но вот эта система была у нас э, изменена во второй половине 30 годов, когда у нас мы ввели э, прямые выборы э, Верховный совет, Возможно, что это было неправильным. Значит, при этом, опять же, что интересно, что, собственно, в, КП, в ВКПБ, потом в позднее в КПСС, такая система именно многоуровневых выборов, она сохранялась почти вплоть до конца существования партии, то есть до 80-х годов. То есть там действительно получалось, что первичные организации избирают свое руководство, также они избирают делегатов там, на районные, на областные конференции, а эти конференции, они избирают соответственно, партийные комитеты своих уровней и также избирают делегатов на партийный съезд. То есть, в принципе, такая система должна была бы способствовать тому, чтобы все-таки выдвигались люди именно работающие. Но, к сожалению, даже и в этой ситуации значит, у нас в последние десятилетия существования СССР произошло перерождение партии. Это, к сожалению, факт исторический. Так, Игорь Васильевич, тогда остался у нас еще вопрос про демократический централизм и, или централи, централизм, дисциплину и кооптацию. Как это соотносится, что из этого лучше было на тот исторический период и вообще чем-то характеризуется? Ну, в принципе, как я вот уже об этом сегодня говорил, что вот сам по себе принцип кооптации – это просто принцип, когда вот к, в какой-то выборный орган, уже избранный орган, будь то, скажем, центральный комитет или какой-нибудь комитет, партийный комитет низшего уровня, Туда добавляются люди, так скажем, просто, скажем так, вот решением этого комитета или, или решением вышестоящего комитета. То есть получается так, что в обычной ситуации туда люди должны избираться, скажем, там, съездом партии или там местным собранием или местной конференции. А тут э, людей, туда, некоторых членов, значит, туда добавляют, скажем так, вот, либо со стороны, либо сверху. Значит, я, опять же, уже об этом сейчас вот говорил, что смысл здесь на момент существования партии как нелегальной организации был в том, что она находилась постоянно под, скажем так, скажем так ударом, под прессом со стороны тогдашних так сказать, органов, скажем так, государственной, так сказать, это, то есть самоохранки, то есть полиции. Поэтому члены э, партийного руководства они арестовывались, поэтому возникала необходимость, чтобы для того, чтобы восстановить работу значит, партии или ее организации на местах, возникала необходимость туда значит, добавлять людей, которые, может, может быть, это присланы откуда-то со стороны, но при этом могут работать и могут восстановить работу организации. Но надо сказать, что вообще вот этот принцип кооптации, он также, опять же, широко использовался и в первые десятилетия существования советской власти. То есть я, я имею в виду, значит, именно после уже того, как партия большевиков стала правящей партией, то, опять же, вот принцип, когда в э, органы партийного руководства низшего уровня вводились члены путем кооптации, он, в общем-то, вовсю использовался. И даже более того, в общем-то, иногда это здесь как бы перегибали палку. То есть получалось, что количество, так скажем, кооптированных членов было больше, чем избранных. И об этом, кстати говоря, Сталин и тогдашний политбюро в 30-е годы неоднократно указывали значит, о том, что такие перегибы недопустимы. Но опять же, это вызывалось именно потребностями момента, то есть потребностями, чтобы на сказать, местах, в каких-то местных партийных органах могли работать те люди, которые способны справиться с поставленными задачами. Потому что получалось, что местные кадры не всегда достаточно компетентны, а, опять же, задачи там стояли в достаточно серьезные и тяжелые, поэтому в общем-то, такая необходимость возникала. Но, опять же, вот в последние десятилетия существования советского власти, существования КПСС, мы уже такого, в общем-то, не наблюдаем. То есть там уже, в принципе, все как бы, старались значит, при выборах этих местных комитетов исходить из формальных процедур формального демократического централизма. Но здесь в данном случае я говорю формально, потому что там получалось, что действительно вот такие люди, скажем, присланы из центра, они там просто избирались на, соответствующей партийной конференции, ну, при этом, опять же, к сожалению, у нас опыт, скажем так, последних десятилетий существования КПСС, он, в общем-то, нуждается в критическом осмыслении, потому что в результате все-таки мы, как бы, пришли не туда, и, в общем-то, как бы советская власть в девяносто году кончилась. Хорошо, вернемся тогда к началу советской власти, когда от каждой ячейки избирались делегаты именно в Верховный Совет напрямую, как меня тут поправили. Нет, значит... И... А что еще раз? Нет, вот там и не напрямую. То есть там именно что, если брать вот именно советскую власть, то в, вот первые, значит, вплоть до принятия вот этой Сталинской Конституции у нас именно выборы Советов были многоступенчатые. То есть там... То есть вот ПЕСТы Советы избирались напрямую, а, соответственно, уже Советы более высокого уровня, они избирались как бы, именно, сказать, депутатами Советов более низкого уровня. А вот у нас уже после 36 года у нас вели прямые выборы, и в том числе выборы Верховного Совета. Ну, а опять же, в партии там, общем-то, так, в общем-то, принцип многоступенчатых выборов, он, в общем-то, оставался практи практически до конца. То есть именно советская власть, которая, заним... которая напрямую занималась его управлением государством, вплоть до Верховного Совета, и партии, это были разные органы. Нет, По ну, разному здесь... Тут во многом, точнее, не во многом, это действительно так, но тут просто какая была идея, что значит тут действительно получалось, что с одной стороны, у нас, в общем-то, есть как бы два значит, параллельных структуры власти то есть есть структура советов и партийная структура. Причем, опять же, тут надо что понимать, что, в общем-то, опять же, первые так сказать, годы, особенно даже сказал, годы, После 1917 -го года, то есть после Октябрьской революции, получалось так, значит, что большевики даже, в общем-то, они не всегда имели там большинство именно во всех советах, то есть им приходилось там бороться за большинство. Потом уже после того, как советская власть стала устойчивой, там действительно получилось так, что действительно в общем-то в советах уже советы контролировались коммунистической партией. Но при этом все-таки, значит, там, там получалось задачи несколько разные. То есть партия являлась таким, то ядром политической системы, то есть таким, если так образно выражаться, таким, значит, неким, значит, как бы сказать, на который там наращивалось мясо, значит, а Советы, они все-таки представляли, вот, действительно, орган и самоуправление, и, так скажем, выборный орган, в, котором, значит, в выборах которого участвовали трудящийся трудящийся класса, начиная с 1936 -го года, в общем-то, и все значит, население, которое было взрослым нерешено избирательных прав. Но при этом действительно получалось значит, что, что партия, она действительно строилась по гораздо более такой жесткой, иерархичной и централизованной системе. То есть, если посмотрим на то, как выглядел Советский Союз, то там мы помним, значит, что была такая, в общем-то, разветвленная, значит, там опять-таки странная система, что вот были союзные республики. Игорь Васильевич, мы уже, да. простите, пожалуйста, прерывая вас, просто мы уже отдалились от именно биографии Ленина слишком далеко, вот в 30-е годы. Расскажите, ну да. пожалуйста, про Ленина и Зиновьева в разливе. Если это хрущевский миф, тогда для чего его создали? Если это правда, то почему... Скрывали во времена Сталина. Где взять подробную информацию об этом? Можете подсказать? Значит, ну, дело в том, что скажем так, что данный конкретный вопрос, я, так скажем, в серьезно не значит, исследовал. Ну, во-первых, значит, то, что у нас некоторые значит, действительно, тот факт, что вот летом семнадцатого года когда значит, Ленин и Зиновьев были вынуждены были скрываться от ареста. Это, кстати говоря, произошло после событий начала июля семнадцатого года, после которых э, партия большевиков должна была временно уйти в подполье. Вот. Ну, что можно сказать, что да, действительно, на тот момент э, Зиновьев был значит, одним из э, членов высшего партийного руководства, Скажем так, наряду с прочими деятелями. Также он, значит, временное правительство, оно издало значит, приказ об аресте руководства большевиков, поэтому там получилось так, что, например, вот Троцкий был арестован, а Ленин и Зиновьев они, значит, вместе скрывались, то есть они перебрались в, под Петроград. Там есть такой населенный пункт с названием Разлив, который сейчас значит, даже находится недалеко от города. И вот там в течение некоторого времени Ленин и Зиновьев, да, вместе скрывались там в шалаше, то есть они якобы как значит, изображая из себя, что они вот там, это, так сказать, это рабочие, нанятые для Казьбы Сена. Значит, ну, опять же, это все как бы совершенно нормально, то есть, то есть это, поскольку. На тот момент... Кстати говоря, интересно, что Ленин, в принципе, он высказывал желание значит, сдаться значит, временному правительству и значит, с тем, чтобы очистить как бы, свое имя в суде, но как бы, его товарищи по партии, они выступили против, и, соответственно, значит, Ленин подчинился партийной дисциплине. значит, То, что о вот, том, что там рядом, вместе с Лениным Блазиновым, это действительно умалчивалось в последующие уже после того, как Зиновьев был значит, удален из партийного руководства. Ну, в принципе, это да, в общем-то это было, можно сказать, некоторое замалчивание, потому что, поскольку Зиновьев, он, как известно, после того, как он проиграл во внутрипартийной борьбе, он был сперва выведен из партийного руководства. Уважаемые зрители и слушатели информагентства «Ледокол», просим прощения за технические неполадки. Мы продолжаем эфир о биографии Ленина. Игорь Васильевич, расскажите, пожалуйста, о Третьем съезде, что там произошло и какую роль сыграл Ленин во время Третьего съезда, почему изменилась партия именно в этот момент? Значит, ну, как мы помним, вот после того, как состоялся Второй съезд РСДРП, это было в июле-августе июле 1903 года, то фактически в партии появилось два крыла. То есть, это большевики, сторонники Ленина и меньшевики, которые разошлись по целому ряду принципиальных э, вопросов. Причем, фактически, э, что получилось, что вскоре после окончания, то есть вскоре после завершения э, второго съезда э, газета Искра значит, она подпала под э, влияние меньшевиков. Практически это случилось из-за, таких, скажем, некорректных действий Плеханова который самовольно ввел в состав редакции целый ряд значит, и своих как бы, сторонников числа таких вот хихот, старых революционеров, но которые, тем не менее, на тот взгляд, на тот момент придерживались уже меньшевистских взглядов. То есть Аксельдрот, Засулищ, Потресов, если неправильно помню. После этого, значит, начиная вот с 53-го номера Искры, она становится меньшевистской. Большевики начинают где-то с января 1905 -го года издавать свою газету «Вперед», а в это время, собственно, в стране происходят тоже такие весьма примечательные события. То есть, как мы, опять же, помним, то Россия, она вместе со всем капиталистическим миром, начиная с 1901 года, въехала в мировой кризис. То есть, у нас в течение трех лет значит, российская экономика, российская промышленность вот, были, значит, подвергались кризису, соответственно, сопутствующие всеми явлениями. В 1904 году, казалось бы, все значит, начало, значит, страна началась из этого кризиса выходить. Но в это время началась русско-японская война. Началась она в январе 1904 года. Причем здесь надо сказать, что действительно, если анализировать объективно, то, в общем-то, это как раз была одна из тех войн, которые, в общем-то, совершенно не были не нужны народом Российской империи, а были нужны именно, в общем-то, ее правящие элите, которая надеялась на то, что вот это будет маленькая бедоносная война, за счет которой они, общем-то, поднимут, скажем так, свой авторитет и отвлекут население от существующих в стране проблем. Кроме того, там целый ряд, скажем так, как сейчас выражается, эффективных собственников хотели значит, решить свои конкретные дела там, на Дальнем Востоке в Корее, которая, собственно, может быть, являлась предметом спора между Россией и Японией. В течение, скажем так, если надо, надо опять же, что отметить, что если в первые месяцы войны в общем-то, в обществе были такие достаточно распространены патриотические настроения, то после того, как оказалось, что так сказать, и русская армия и русский флот. В общем-то, вместо вот этих быстрых, эффективных побед они, общем-то, терпят поражение одно за другим. Значит, то есть война фактически проигрывается. То, соответственно, и настроения изменились. И, собственно, начались уже забастовки на предприятиях. В результате это, общем-то, привело к тому, что в 9 января 1995 года по старому стилю. У нас состоялось вот это печально знаменитое «Кровавое воскресенье», когда на улицах Петер, Санкт-Петербурга были расстреляны рабочие, которые шли к, к царскому дворцу, чтобы значит, вручить царю свою петицию о, значит, с просьбой улучшить значит, условия своей жизни. Началась первая русская революция. Именно вот в этих условиях, то есть в условиях начала Первой русской революции, и состоялся Третий съезд РСДРП. Игорь Почему? Васильевич, а вот пока мы не перешли конкретно к съезду, расскажите, пожалуйста, каково было отношение Ленина к русско-японской войне? Как он это видел? Значит, здесь отношение Ленина и большевиков тут к этой войне было совершенно четко отрицательное, то есть он рассматривал как именно схватку, скажем, двух сказать, хищников. То есть и в данном случае действительно в общем, с ним можно согласиться, потому что здесь ну, действительно бывают ситуации, когда общем, страна ведет войну за свое существование или что, там, за интересы своего народа, а вот эта война русско-японская, это была именно, что называется, одна из первых войн эпохи империализма. То есть это война за раздел мира, за то, чтобы э, решить вопрос, кто будет там доминировать в, на Дальнем Востоке, то есть в данном случае на территории Маньчжурии, Кореи, которая, собственно, на тот момент э, Маньчжурия была частью Китая, а Корея была государством, скажем так, вассальным Китаем. Ну, естественно, что... Опять же, когда у нас тут э, кое-кто из нынешних обличителей пытается утверждать, что вот, дескать, там большевики, они там это выступали как фактически агенты Японии, но это, это неправда. То есть, если действительно как бы, кое-кто из революционеров э, действительно, может сказать, он пользовался японской поддержкой, японскими деньгами, например, тот же самый Пилсудский, будущий лидер э, независимой Польши и ярый враг э, Советской России, который действительно ездил в Японию в эти годы и получал там деньги. Большевики здесь, они не получали, скажем так, финансирования и э, поддержки от Японии, но они действительно выступали в данном случае за то, чтобы э, как бы фактически, э, значит, что надо не заниматься захватами чужих земель, а... То есть рабочие должны не поддерживать свое императорическое правительство, а пытаться его свергнуть путем революции. И действительно, тут в данном случае можно сказать, что Ленин и его сторонники были правы. Потому что ведь фактически что получалось? Что даже если мы посмотрим на то, значит, где проходили сражения русско понской войны, мы видим, что большая их часть, точнее, практически все они, в общем-то, происходили за пределами территории Российской империи. То есть э, сухоподные сражения шли на территории Маньчжурии. Только там в последний уже момент японцы смогли высадиться на острове Сахалин, который принадлежал Российской империи, и также на Камчатке. Э, значит, соответственно, также и э, морские сражения происходили в в, вдали от э, собственно, российской территории. Поэтому тут именно совершенно так сказать, мнение Ленина о том, что вот это схватка так сказать, хищников, она, в общем-то, действительно, была вполне оправданным И, собственно, как раз неудивительно, что и русская армия, она, в общем-то, ее личный состав, то есть вот солдаты, они, не, в общем-то, совершенно не, не рассматривали эту войну как войну за Россию. То есть что, в общем-то, мы наглядно потом и наблюдали в целом ряде сражений, например, в том же самом значит, крупном сражении под Мугденом уже в сказать, начале 1905 -го года, когда фактически в какой-то момент э, э, русская армия просто обратилась в массовое бегство. То есть, там, значит, естественно, что для сказать, русских солдат это в поступок нетипичный и может быть объяснен как раз именно тем, что они не рассматривали эту войну как войну за свои интересы. И тут вот получается так, что откровенно захватническая война как со стороны государства, так и со стороны, как со стороны государства, абсолютно захват, захватническая война, которую не поддерживали как низы, которые туда шли, в принципе, свою жизнь, да, клали в качестве солдатов, так и Ленин и, в принципе, все его движение. Или нет? Или на какой основе произошел раскол? Ну, нет, в данном случае здесь действительно тут, в общем-то, не только Ленин, значит, его сторонники, но и, в общем-то, те же самые социал демократы меньшевики, в данном случае они не выступали как, скажем так, оборонцы. То есть это вот, это уже, если возьмем следующую войну, то есть Первую мировую войну, там действительно получалось так, что с как бы меньшевиками, там именно по вопросам о, о отношении к войне, там разошлись резко. здесь в данном случае, скажем так, мнение социодемократов было достаточно единодушным, потому что они войну осуждали. Другое дело, что большевики, они выступали именно за революцию, то есть за революционное свержение самодержавия. А опять же, вот все-таки, вот возвращаясь к... Отношению, скажем так, народных маск к войне, я что еще замечу? Что ведь даже, скажем так, империалистическое государство, которое ведет, скажем так, политику ограбления колоний, ограбления чужих стран, оно все-таки, с одной стороны, бывает, что может вести себя по-умному, как, например, это вела Англия, которая, скажем так, средства, вырученные от ограбления колоний, она частично их использовала для подкупа своего рабочего класса что, в общем-то, отмечает и Маркс с Энгельсом еще начиная с 50-х годов 19 века, и Ленин позднее отмечал. И таким образом получалось, что хотя бы тем же самым английским рабочим от этих войн английского государства был какой-то материальный выгода. А вот самодержавие, оно отличалось такой особенностью, что, в общем-то, все, без исключения войны Российской империи, даже и победоносные, они не для, собственно простых как бы, граждан, точнее, простых, так сказать, подданных Российской империи, то есть для рабочих, для крестьян, не несли абсолютно никакой выгоды, только тянут. Утверждение, да. что у коммунистов никаких других интересов, отличных от интересов трудящихся классов, здесь даже не расходятся. Лишь совершенно верно, потому что, опять же, если бы даже допустить, что, например, Российская империя победила бы в этой войне, то, скажем, те же самые рабочие, те же самые крестьяне, они бы от этого бы не получили ничего. То есть получили а, нет, бы значит, выгоду, получили бы всякие вот эти безобразовы, которые там это взяли там, листные концессии в Корее, Получили бы, скажем, там, выгоду наши промышленники, получили бы, естественно, выгоду всякие наши аристократы, там великие князья, которые там были материально заинтересованы простым людям, это бы не нанесло ничего, кроме, в грубо говоря, лишения, а также вот этого почетного права умереть за царя, за, за царя там, значит, на полях Маньчжурии. А еще вот если мы в этот момент приблизительно да, перенесемся в Питер, там мы говорили, что а, случился расстрел 9 января 1905 -го года. Кровавого воскресенья. Что в этот момент делал Ленин, где он находился, какая была предпосылка, то есть к чему, с каким результатом пришли они все-таки к этому третьему съезду? Значит, ну, в это время, значит, Ленин находился в эмиграции. Значит, а вот это, собственно, если мы говорить о Кровавом воскресенье, то дело в том, что, значит, во-первых, там, значит, ну, Я не знаю, имеет ли смысл сейчас это рассказывать подробно, потому что на самом деле это в общем, такая тема достаточно как бы, важная и обширная. То есть там про 9 января можно рассказывать многом. Но практически, если говорить значит, так очень вкратце, то там ситуация была следующая, что когда у нас началось рабочее движение, в конце 19-го, точнее началось -то оно несколько раньше, но когда вот рабочее движение уже стало таким достаточно заметным явлением в конце 19-го, 20 века, то, соответственно, значит, наши, скажем, точнее, тогдашние царские правоохранительные органы, они попытались э, с этим бороться, в том числе и путем создания, скажем так, своих, скажем так, карманных рабочих организаций. То есть это так называемая зубатовщина. Она, значит, по, это, как бы по фамилии Зубатова, это наш полицейский чин, который, собственно, это предложил. То есть там были значит, созданы такие вот, так, как бы сейчас выразились охранительные организации. Там, значит, как, Союз русских рабочих назывался, это если не ошибаюсь, собрание русских фабрично заводских рабочих, которые там должны были там, типа, отстаивать интересы рабочих, как бы, но обязательно в рамках вот этого самодержавного строя. Но получилось так, что вот это движение значит, вышло из-под контроля. Значит, и вот один из его участников, священник Гапон, он, собственно, значит, который пользовался значит, большой популярностью авторитетом среди, среди питерских рабочих. Он вот, выдвинул идею о том, значит, чтобы значит, всем рабочим там нужно значит, собраться и вот такой массовой толпой явиться к царскому дворцу. Потому что вот, царь не знает об их нуждах, а вот если он узнает, если ему там, принести петицию, значит, то как бы он, естественно, обязательно поможет своим подданным Значит, причем здесь, опять же, что надо сказать, что вопреки вот такому распространенному мнению, в принципе, здесь в данном случае все-таки Гапон, он скорее не выступал как провокатор, скорее вот тут он, наверное, был уже на тот момент искренне убежденным, значит, в своих действиях. Ну, при этом, естественно, что большевики они выступали против такой, скажем так, формы обращения к царю, потому что они, в общем-то, естественно, считали вполне справедливо, что всякими такими петициями, просьбами у самодержави милости не выпросишь. Но, тем не менее, в общем-то, целый ряд большевиков они приняли участие в этом шествии. В чем, значит, надо, что заметишь? В счастье к тому, что большая часть большевиков приняли участие. этом. в Петербурге, они приняли участие в этом шествии. Значит, то есть они шли вместе с рабочими. И, кстати, вот опять же это опять же такой важный пример того, как именно большевики вот в период еще до революции, то есть период так скажем так подполья работали. То есть они, можно сказать, я бы как выразился своими словами, исповедовали такой принцип, скажем так, деятельного участия. То есть это означает, что нужно идти в массы и участвовать в тех же борьбе рабочего класса, то есть в тех же самых забастовках и вот в таких вот разрушениях, даже когда ты, в общем-то, не вполне разделяешь те значит, лозунги, под которыми это происходит. Потому что сами в собой массы не организуются. То есть можно, в общем-то, возглавить борьбу масс и повести их в правильное направлении только если ты сам в этом участвуешь. И, кстати говоря, вот это, опять же, в какой-то степени очень важный урок даже для нас сегодня, потому что у нас сегодня есть очень множество таких, я бы сказал, значит, диванных коммунистов, которые, в общем-то, считают, что выше, ниже своего достоинства там участвовать в какой-то там, сказать, не знаю, конкретной работе, поскольку там, значит, это, в ней участвуют какие-то, в общем-то, некоммунистические силы. То есть, видимо, надо ждать, когда, вот, скажем, трудящиеся сами значит, там придут к, к мыслительным идеям, и тогда вот можно уже с этим работать. А вот тогдашние большевики столетней давности они были, считали, по-другому. Значит, вот. Я он поддерживал то, что да, мы пойдем и петицию царю батюшки отнесем, потому что он хороший. Значит, ну, здесь ситуация какая была, значит, что все-таки в тот момент не было, значит, такой оперативной связи, то есть практически вот это решение, значит, участвовать в этой петиции, оно, в общем принималось петербургскими большевиками без Ленина, то есть они, в общем-то, действовали как бы по своему разумению, Значит, ну, опять же значит, что важный момент, что здесь большевики все-таки пытались внести как бы, и в эту как бы, значит, петицию как бы свои значит, некоторые такие политические требования. поэтому там действительно получается, что помимо вот этих собственно требований сказать, или хода экономического плана, также в этой петиции оказались включены лозунги точь, точнее требования свободы слова свободы создания рабочих союзов, то есть фактически профсоюзов, также в и еще целого ряда таких э, требований, э, как И вот получается, что вот в такой ситуации мы подходим к третьему съезду, потому что вот э, произошел расстрел, вот э, русско-японская война и третий съезд. Что происходит? Ну да, получалось еще, что фактически, что действительно вот после, особенно после 9 января, у нас начинается революция, то есть пока постепенно, то есть там проходят массовые стачки, проходят волнения в, в ряде мест. И, значит, соответственно, в, в этой обстановке в значит, апреле 95 года собирается третий съезд значит, РСДРП. Этот съезд прошел в Лондоне как и предыдущий съезд. При этом, опять же, в отличие от второго съезда, в третьем съезде участвовали только большевики. То есть поэтому, получалось, кстати говоря, что там и меньше делегатов участвовало. То есть если во втором съезде там было значит, там свыше 40 человек, то значит, на третий съезд собралось только 24 делегата с решающим голосом. Там плюс еще было больше 10 человек с совещательным э, голосом. Соответственно, значит, они должны были э, значит, в этой ситуации э, обсудить в первую очередь э, вопросы о том, значит, что, значит, отношение к э, революции и, значит, то есть э, поэтому там были рассмотрены вопросы о вооруженном восстании, о, значит, э, то есть э, большевики. Э, пришли к выводу о том, что свержение самодержавия возможно именно путем вооруженного восстания. Также то есть, значит, именно получается, что единственным способом достичь своих целей значит, съезд признал свержение царизма вооруженным путем. Для этого, соответственно, ну, понятно, что нужно было бы подготовиться, нужно было бы, соответственно, готовить к этому массы. Также значит, были обсуждены еще ряд вопросов, то есть о том, что, значит, как работать с массами, значит, то есть выдвинуты, соответственно, те, сформулированы те лозунги, с которыми следует значит, вести пропаганду-агитацию, то есть это восьмичасовой рабочий день, конфискация помещичей земли, демократическая республика вместо самодержавия. При этом, значит, поскольку, как мы помним, что на Втором съезде Меньше Меньшевикам удалось достичь победы по вопросу о членстве партии, то есть там был, значит, в устав партии был включен вот этот антиленинский принцип о том, что значит, работа в организации не обязательно. На третьем съезде это дело переиграли, то есть поскольку там это уже съезд был чисто большевистский, то там соответствующий пункт партийного устава был изменен, то есть была принята ленинская формулировка. Значит, причем, значит, что надо отметить, значит, что одновременно с, почти одновременно с этим третьим съездом в Лондоне, который значит, был большевистским, в Женеве, то есть в Швейцарии, проходила сказать, партийная конференция но меньшевиков, которые тоже, в общем -то, естественно, рассматривали вопросы о революции. Но при этом, если большевики выступали за то, чтобы именно в этой революции стала пролетарской, то меньшевики видели революцию как чисто буржуазно-демократическую и считали, что здесь, собственно, грубо говоря, надо помочь российской буржуазии взять в власть в свои руки, тогда в России образуется буржуазно-демократическая республика, то есть такой... Капитализм в чистом виде уже не отягчающийся самодержавием и дальше уже там, постепенно в течение там, долгих лет, там может десятилетий, надо ждать, когда созреют условия, там, значит, когда уже рабочий класс значит, станет многочисленным и вот и только тогда уже можно решать вопрос о социалистической революции. Здесь как раз тоже, в общем-то, было такое принципиальное разногласие между большевиками и меньшевиками. То есть Ленин стоял на той позиции, что нужна сразу же социалистическая революция, что нам капитализм, путь через капитализм сейчас не актуален как минимум. Нет, здесь вот это так говорить будет неправильно, потому что здесь именно, скажем так, что в отличие все-таки от, ну, грубо говоря, какой-нибудь там Монголии, который, как известно, там совершила скачок из федализма в социализм, Правда, при нашей помощи Ленин как раз он считал, что с одной стороны, что в России, точнее так я бы сказал, что по мнению Ленина, во-первых, капитализм в России уже существует. Собственно, он, в общем-то, это и показал в своей работе «Развитие капитализма в России», которую писал в ссылке. Значит, то есть капитализм здесь повсюду развивается, и уже значит, создана общем-то и материальная база и рабочий класс существует. Естественно, что, в общем-то, по своему развитию Россия, она, в общем сильно и очень уступает передовым э, капиталистическим странам. Но, тем не менее, вот это вовсе не значит, что нужно вот так вот искусственно, скажем так, отказываться от э, значит, своей гегемонии в революции и отдавать э, все это дело на откуп буржуазии. То есть, э, то есть Ленин, он, он значит, выступал за то, чтобы... Чтобы, что нам совершенно не нужно вот так вот искусственно там, отдавать власть нашим местным буржуем и ждать, так сказать, у моря погоды, а можно уже в, в этих существующих условиях попытаться взять власть и, соответственно, как бы решать уже вопросы именно освобождения трудящихся. Здесь же получается тот самый конфликт, когда Маркс говорил о том, что... У нас теория коммунистическая, как называлась сначала, Маркс ее развел до определенного момента. И он говорил, что социалистическая революция произойдет в странах с развитым капитализмом. И здесь мы на деле получаем откровенно неразвитый капитализм, а обремененный царизмом. И тут Ленин говорит, что нужна социалистическая революция. Ну, дело в том, что здесь Ленин, опять же, он был, как говорится, не догматиком и начальщиком, а был человеком именно мыслящим, который понимал, что значит, нужно смотреть на конкретные значит, ситуации, то есть на то, как развивается исторический процесс. И опять же, ведь здесь, если мы посмотрим на значит, те же самые взгляды Маркса и Энгельса, то мы можем видеть, что, значит, что они не всегда были правыми, значит, то есть не всегда они верно предсказывали развитие событий. Потому что если, например, посчитать вот раннего Энгельса, его работы 1840-х годов, то там, значит, когда он пишет о английском пролетариате того времени, то он там совершенно категорически значит, заявляет о том, что вот, значит, уже ближайшие несколько лет в Англии обязательно будет революция, пролетарская революция, потому что там значит, положение пролетариата оно совершенно, совершенно невыносимое. Значит, он при этом, с другой стороны, он многочисленен, а не пойдет на уступки, поэтому вот стопудово революция будет уже в ближайшее время. Потом, как известно, уже в 90-е годы, то есть почти через полвека, Энгельс уже в своих работах писал значит, о том, что да, вот там в свое время оценивали так, но оказались неправы, но в главном мы правы, в общем-то, и все равно вот, вот уже сейчас вот будет революция. Но опять же, ее все равно не случилось. То есть, как оказалось, значит, что здесь действительно, например, вот Маркс и Энгельс, они в той ситуации, во-первых, они не учли, что капитализм он способен значит, гораздо большему сказать, степени развития. То есть капитализм после этого развился и вступил в следующую стадию стадию империализма. Потом, значит, опять же, то, что действительно в правящий класс, в самых развитых капиталистических странах может подкупать своих рабочих за счет вот ограбления колоний. Значит, это тоже, в то было не вполне учтено. Поэтому действительно значит, к 20 веку ситуация, в общем-то, несколько изменилась. но ну и в данном случае, хотя, опять же, Ленин он вовсе не отказывался от, того, значит, от тех взглядов, что революция должна произойти в наиболее развитых капиталистических странах, но просто он считал, что уже, в общем-то, и Россия уже тоже, в общем-то, подошла к тому рубежу, когда революция, в общем-то, возможна. Ну и кроме того, опять же, как потом мы, в общем-то, обдорожили уже позже, но это, правда, забегая вперед, то есть уже во время Первой мировой войны, что именно Россия оказалась тем слабым звеном, где, в общем-то, социалистическая революция оказалась возможной. В то время как некоторые в некоторых других странах, которые вроде бы стояли уже на, тоже на пороге революции, как бы социалистической революции, как, например, та же самая Германия, там этого не получилось, то есть там в итоге рабочее движение было с одной стороны задавлено, а с другой стороны его повели за собой те, те же самые, скажем так, соглашатели, оппортунисты. То есть вот такая вот получилась ситуация. А можно ли считать, что те товарищи, которые были во время Третьего Съезда, за то, что сейчас нужна буржуазная революция и потом когда-нибудь будет социалистическая, они просто действовали по Марксу? Ну, как бы сказать, они, естественно, считали, что они действуют по Марксу, но здесь просто какая тут получается вещь, значит, что Маркс, он, опять же, как известно, значит, что учение Маркса, это не является каким-то религиозным учением, а это некая, в общем-то, все-таки он, может сказать, подходил с точки зрения, может сказать, научного. Это означает, что взгляды маркса взгляды марксистов, они значит, вполне могут быть, кому уточняться и корректироваться в зависимости от того, значит, что нам показывает объективная реальность. Ну, собственно, это, в общем-то, касается любой именно науки, если она настоящая наука. То есть наука, она изучает окружающий мир, и, соответственно, значит, если что, значит, должна, в общем-то, и изменять свои взгляды. Поэтому, да, действительно получается, что хотя, в общем-то, по меньшевики они считали себя марксистами и, так скажем, может быть, по формальным признакам таковыми и являлись, но если именно исходить из духа марксистской теории, а не из тех, значит, там, священных текстов, как у нас иногда рассматривали труды классиков, то, по сути, они, конечно, марксистами не были. То есть именно в то время как именно большевики, они именно наследовали вот тот дух, так сказать, основателей марксизма. То есть здесь, получается, Ленин столкнулся уже со второй проблемой. Первая была озвучена выше, что революция произойдет. Нет, в самой благополучной капиталистической и самой развитой капиталистической стране, а наоборот в слабом звене капитализма. И вторая проблема это начетничество и догматизм, нежелание видеть действительность. Ну, в общем-то, да. Собственно, здесь что надо отметить, что ведь действительно, на самом деле, как вот, значит, собственно, исходя из тех вот, скажем так, корпуса текстов, которые остались после Маркса и Энгельса, также исходя из той, сказать, организации, которую значит, они со создавали, то есть те же самые «Интернационал», значит, то у них, в общем-то, последователи были разные. То есть, например, скажем, у нас еще сказать, в 90-е годы, 19-е существовали, так называемые, легальные марксисты, которые вообще там не хотели революции, они просто считали, что, значит, вот, как-то надо, сказать, развивать капитализм и потом это самодержавие само как-то рассосется. Вот а меньшевики, они, в общем-то, в принципе, в общем-то были не против того, чтобы свергнуть царизм, но, во-первых, как бы они при этом выступали, так сказать, более, значит, умеренно, более робко. И потом самое главное, что действительно, вот, значит, они вот это, как бы считали, что исходя из той же марксистской теории, нужно вот это, все делать постепенно, и что, и что наша страна к пролетарской революции, к, к социализму не готова. То есть, поэтому, что, поэтому фактически получается, что они выступали за то, чтобы, вот, если все-таки революция увенчается успехом, надо отдать власть буржуазии, и пускай дальше она вот это уже как бы нами правит, и, и тогда уже постепенно когда-нибудь мы дострем до социализма. И э, чем в итоге закончился съезд? Кто победил? Нет, yeah, ну съезд поскольку тут как раз именно получалось, что поскольку съезд был, так скажем, то есть на, на, на момент весны 1905 года, э, просто фактически партия раскололась, то есть большевики проводили свой съезд в Лондоне, а меньшевики проводили свою конференцию в Женеве. То есть фактически получилось, что партия таким образом уже раскололась на, скажем так, две крупные части, то есть большевиков и меньшевиков, были там еще ряд, скажем так, групп, которые выступали там с премьернической э, позиции. Ну а потом, значит, дальше, после этого, что получилось, что, значит, уже в течение 1905 года, собственно, революция нарастала. Там, в общем-то, апофеоз был где-то в конце года, когда произошел ряд, в общем-то, и вооруженных восстаний, в том числе и в Москве. Ну а после этого, значит поскольку эти восстания значит, потерпели поражение, то уже через год, то есть в апреле 1906 года, в Стокгольме состоялся четвертый съезд РСДРП, так сказать, объединительный съезд, в котором уже приняли участие и большевики, и меньшевики. Но это уже, так скажем, несколько, забегая вперед, уже несколько другая история. А вот на момент 1905 года, да, получилось, значит, что здесь большевики, они себя как бы на тот момент, может сказать, оформили как, в общем-то, отдельную сказать, структуру. И, собственно, как в свое время Ленин тогда и по этому поводу писал, что значит, там два съезда, две партии, то есть как раз вот имея в виду вот эти, значит, большевиков и меньшевиков. Но при этом, что надо все-таки... Отм... Да, еще, извиняюсь, я добавлю, что при этом все-таки тогда вот этот раскол, разрыв, он не был таким совершенно радикальным, то есть, например, в общем-то на местах в ряде, скажем так, э, э, э, российских в ряде регионов Российской империи, там значит, существовали объединенные организации, в которых и, скажем так, не произошло вот это размежевание большевиков и меньшевиков, то есть э, люди работали вместе. И уже чтобы закончить с третьим съездом, можно ли считать э, третий съезд, состоявшийся? Ведь пятый съезд отказал ему. Нумерации, значит, на самом деле это был не съест Ну, здесь такой вопрос, может сказать, сложно теоретически, потому что ну, это так же, как, например, вот это если привести только аналог, скажем так, истории православной церкви, то, как известно, там был, значит, были вселенские соборы, но потом там, значит, некоторые из этих соборов там они были там объявлены, значит, что они вот неправильные, поэтому они не считаются, а другие там, наоборот, сказать, как бы считаются каноническими. Но здесь, если мы все-таки исходим из того, что мы, скажем так, идейные наследники большевиков, то есть большевиков потом это которые там стали называться коммунистами, то в нашей традиции все-таки считать, что значит, третий съезд это был съездом. То есть, поэтому он значит, входит как бы в ту цепочку партийных съездов значит, в нашей партийной истории. Поэтому да, в общем-то, то есть, э, с нашей точки зрения, это вполне полно, полноценный съезд, который состоялся. Хотя, опять же, в данном случае значит, в нем э, как бы приняли участие только большевики. И еще вопрос, пока мы 1905 -го года далеко не уехали, правда ли, что, как пишут современные украинские историки, восстание на и Потемкин было не революционным, а как попытка национального освобождения? Э, Свободу любилого народа, так ли это? Ну, в данном случае это как бы совершенная глупость. То есть тут ситуация какая, что здесь, естественно, что надо понимать, что восстание, оно, в общем-то, как бы, в какой-то степени было спонтанным. Причем, кстати говоря, то же самое касалось, в общем-то, и ряда других таких выступлений, которые состоялись во время вот этой первой русской революции, то есть, как мы помним, что на восстании на броненосце Потемкин, там, значит, поводом к нему послужило то, что там, это, так сказать, подали там борщ, которым было сказать, червевое мясо. Ну, например, скажем, там потом восстание в Свеборской крепости, которое произошло через год, там, опять же, поводом для восстания послужило то, что там для гарнизона отменили винную порцию. То есть, как бы в данном случае получается, что, с одной стороны, есть некоторые элемент стихийности, но при этом, значит, собственно, восстание приобрело такой масштаб, потому что существовало, скажем так, уже, в, так сказать, в данном случае и в Сиаборге, и вот чуть раньше на Броненоске, с что там были, существовала революционная ячейка, которая, собственно как бы воспользовалась ситуацией для того, чтобы перевести значит, ситуацию уже в, так скажем, как бы формат открытого восстания. Но при этом, естественно, что хотя там подавляющее большинство матросов, они, в общем-то, участвовали в этом восстании не потому, что там они были революционерами, а потому что, ну, можно сказать, что, грубо говоря, их достали вот этими значит, издевательствами и притеснениями значит, их командование. но при этом, в общем-то, говорить о том, что там был какой-то, скажем, национальный момент, что, дескать, там якобы были, так сказать, украинцы, но это, в общем-то, совершенно... Точнее, как, естественно, украинцы там были, значит, как это называлось, малоросы, но в данном случае это было, в общем-то, то есть не национальное выступление, а чисто, вот, значит, такое, значит, именно выступление по принципу того, что... А, по принципу того, значит, что их просто, как бы, именно угнетают и, так сказать, довели до состояния, когда приходится восставать. Вот. А то, что там участвовали люди с, значит, по национальности украинцы, в общем-то, это как бы в данном случае просто... То есть, да, Российская империя, действительно, как бы в ней украинцы угнетались, но они угнетались также вместе с другими народами, то есть там имело место угнетение не, не национальное, а в первую очередь классовое. И э, пару достаточно таких коротких вопросов. Да, нет, может, чуть-чуть небольшое пояснение. А, про слепую План это правда, или ну, не все? А, что именно? Не, не, не а расслушал. Что Фанни Каплан, типа? а, значит, я про фаникаплан а? слышу, а что? А слепая, слепая, видела. А, значит, ну, вроде бы, да, у нее, значит, она была не слепая, то есть, в общем-то, как бы, ну, у нее было, значит, слабое зрение. Но при этом, в общем-то, как бы сказать, это не, не знаю, значит, грубо говоря, у нас в далеко не все значит, те люди, которые э, принимав, принимав, совершали террорические акты, были в общем со снайперами. Я бы сказал, даже наоборот, скорее в общем -то, большинство из тех в общем -то, и народовольческих, и сербских террористов, которые совершали свои акты, в общем -то, они были в общем -то, людьми, так сказать, сугубо гражданскими. Ну и, собственно, тот факт, что, значит, что ей удалось все-таки в Ленину попасть, в общем-то, в общем он не является, таким, скажем, сверхъестественным, поскольку, ну, в общем-то, да, там... Мы в... дальше, ближе к делу, рассмотрим более подробно, я думаю, уже к концу серии передач. Ну да, в общем-то, это, это как бы за рамки в данном случае выходит. И Давай. второй такой же коротенький, буквально там, наверное, без расшифровок, была ли личная встреча у Ленина и Махно? значит, Ну, мне про такое неизвестно, по крайней мере. Ну, а, опять же, это, в общем-то, в данном случае выходит за те временные рамки, которые мы да. рассматривали. Значит, ну, так я ответить не готов, то есть это, мне, по крайней мере, такое, о такой встрече неизвестно. Так. Расскажите об отношениях Ленина с товарищем Троцким во время Третьего съезда. Правда ли, что, ли, что они были в тех временах Пустьяна? Ну, дело в том, что Ленин и Троцкий, они были, в общем-то, знакомы давно, то есть, и, значит, тут получается что? Что с одной стороны, действительно, Троцкий был таким, в общем-то, выдающимся тоже представителем революционного движения, то есть это, несомненно, как бы личность большого масштаба, но с другой стороны, в общем-то, ленин к нему относился достаточно критически. то есть в общем-то недаром же в общем то он неоднократно его в общем-то как бы сказать не просто критиковал значит, но и использовал в общем такие как бы, нелицеприятные выражения как иудушка значит но действительно в общем- то на момент Скажем так, практически как получается, что накануне третьего съезда как раз был период, когда, в общем-то, Ленин в очередной раз, скажем так, с Троцким разругался. В частности, он выступал против этих ленинских принципов про то есть против принципов централизма, и, значит, в общем-то, заявлял, что, дескать, это придет к тому, значит, что получится такая вот как бы какая-то вождистская структура, что, что, значит, практически получается, что вся партия подчиняется аппарату, а аппарат возглавляется вождем. В общем-то, а соответственно, Ленин по этому поводу, как бы, опять же, Троцкому отвечал очень резко, и, в частности, он этому обозвал Балалайкиным. Значит, то есть, поэтому, в общем-то, я бы не сказал, что в это время Ленин и Троцкий дружили. Я думаю, что на этом мы с вами закончим. Дальше продолжение четвертый съезд, пятый и так дальше уже будет в следующей передаче. Спасибо, товарищи, за внимание. Спасибо за вопросы. Особенно вопросы в тему и по той теме, по которой мы сегодня ведем эфир. И мы с вами встретимся ровно через неделю, в субботу. До свидания.